Хочешь замечать То, что мы с тобой уже не дети Всех тренишься чем-то удивлять А вдруг заметят Так вот год за годом все идет Мы не замечаем, что стареем Ждем вот что-то вдруг произойдет и мы успеем. Куда это вы за потолок полезли? Но даже в зеркале не заметили. Вот вы видите, у меня серьезное отношение к браку. А кто вообще спрашивает невест? Мешок на голову и... Да, это...